Можно ли быть успешным во всех сферах жизни? Конечно, да. Но, собственно говоря, о том мы туда идем, для этого и работаем. И самый простой, самый понятный, элементарный инструмент для этого, который существует – это колесо баланса. Я думаю, что многие из вас уже рисовали это колесо, это 8 осей или 12 осей, у кого как получается, на которых мы обозначаем наиважнейшие сферы жизни для себя. Личная жизнь, отношения с родителями, с детьми, учеба, хобби, досуг, путешествие, доход, развитие бизнеса, духовный рост, личностный рост и так далее. То есть мы обозначаем для себя сферы жизни и отмечаем от единицы до 10, на каком уровне мы находимся сейчас. Чаще всего этот уровень к сожалению констатирует только факт насколько мы собой удовлетворены потому что уровень например может быть очень низкий действительно а степень удовлетворенности этой сферы жизни может быть максимально высокой или наоборот очень часто люди издалека как будто бы успешные ставят очень низкие баллы себе потому что они недовольны собой в аспекте этой вот этого Направление вот этой сферы Итак, колесо баланса мы его рисуем отмечаем сначала сами сферы потом мы отмечаем от единицы до десяти на какой точке мы находимся на сегодняшний день и основная цель не быть по пунктам например 10 чтобы все колесо было на десятке самое важное чтобы это колесо было круглое потому что у большинства участников наших мероприятий тренингов клиентов вообще любых других учеб очень часто вместо колеса получается звезда и даже на самом на маленьком колесе мы гораздо дальше уедем и укатимся, чем на очень красивой, очень сильной звезде, где какие-то позиции ставят цифру 10, а на каких-то позициях 2, 3. Потому что звезда не катится, наша жизнь не движется вперед. Поэтому можно ли быть успешным во всех сферах жизни? Да, и в этом есть определенная цель. Каким образом? В гармонии этих сфер, во времени, в гармоничном распределении времени, в гармоничном распределении ресурсов между этими сферами. И когда мы, например, делаем равномерное колесо, допустим, по пункту 4 на каждую сферу, потом мы гармонично начинаем выходить на 5, на 6, на 7, на 8, на 9 и на 10. И получаем крутой результат, успех во всех сферах своей жизни.